Так, здравствуйте. Светлана Ивановна, можно тяжело? А, вы слушаете. Мне дали номер в Варшанском этот, Я приходил по поводу пешеход, пешеходной части моста через реку Крапивенко. Ну, по полностью. Возле, возле деревни Крапив. Это большие мосты? Да, большой там автомобильный и есть. А когда сделают ну хорошо да спасибо а подскажите еще когда приемный день там если что чтобы знать В среду да каждый каждый среда да хорошо спасибо до свидания